Здравствуй дорогой друг, с вами снова на связи главный партизан из проекта партизанский маркетинг и в этом видео я бы хотел вам показать как зарегистрировать абсолютно бесплатно на целый год собственный ВПС сервер. Регистрировать мы его будем на сервисе amazon.com для начала давайте разберемся что такое vps сервер и для чего он нужен в данном случае мы будем устанавливать vps сервер с уже предустановленной операционной системой windows по сути дела это удаленный рабочий компьютер который работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю зайти вы можете на него с любого устройства То есть вы просто создаете ярлык на рабочем столе кликаете по нему и у вас открывается удаленный рабочий стол точно такой же какой у вас установлен на вашем компьютере при этом устанавливается данный сервер очень легко и просто. Я вам сейчас собираюсь показать, как это делать абсолютно бесплатно, при этом вы можете им пользоваться в течение одного года. Регистрацию мы будем производить с сервиса amazon.com. Находится этот сервис на сайте avs.amazon.com.ru Сейчас он доступен еще и на русском языке. И нам необходимо будет создать бесплатный аккаунт. Либо регистрацию нажимаем, либо нажимаем на кнопку создать бесплатный аккаунт. Нас перебрасывает на систему входа в аккаунты АВС. Нажимаем «Я новый пользователь». Сюда вносим почтовый ящик, на который мы будем регистрироваться. Нажимаем «Войти в систему через безопасный сервер». Здесь вводите имя пользователя, как вас зовут. Повторно вводите свой почтовый ящик и придумываете пароль. Затем нас перебросит на обязательную страничку «Контактные сведения». Здесь выбираете «Личный аккаунт». То есть мы регистрируемся не как компания, а как физическое лицо. Здесь необходимо будет ввести имя, фамилия и отчество на английском языке. Выбираете страну вашего проживания. Заполняйте оба поля адреса. Тоже на английском языке в принципе можно придумать любой адрес. Вводим название вашего города. Область или регион. Вводите индекс. Затем обязательно необходимо будет ввести ваш рабочий номер телефона, поскольку у нас подтверждение данного аккаунта будет производиться именно через этот номер телефона. Затем вводите символы из капчи, соглашаетесь с клиентским соглашением, можете его открыть в отдельном окне и прочитать, и нажимаем «Создать аккаунт и продолжить». Затем необходимо будет внести платежную информацию, нужен номер кредитной или дебетовой карты. В качестве данной карты можно использовать виртуальную карту от Яндекса или от Kiwi, затем ее удалив, поскольку по истечении одного года у вас будут списываться с помощью данных этой карты деньги за использование данного сервиса. Поэтому лучше использовать виртуальную карту и после оплаты ее удалить. Сейчас у вас спишется только контрольная сумма, насколько я помню, это 1 или 2 доллара. Для того, чтобы проверить, реально ли вы можете оплачивать с данной карты. Я для оплаты буду использовать виртуальную карту Яндекс кошелька. Для этого захожу на главную страничку моего Яндекс кошелька, выбираю получить виртуальную карту, затем нажимаю получить карту, затем нажимаю получить пароль. Вам на ваш телефон, который привязан к Яндекс кошельку, должен будет прийти пароль. Нажимаю подтвердить. Затем у вас появится виртуальная карта Яндекс Денег. Вот как раз-таки эти данные мы будем отсюда брать. Копируем отсюда номер карты, а CVC-код и срок действия карты придут вам следующие смс-кой на ваш номер телефона. Здесь вводим имя держателя карты, затем либо оставляем галочку «Использовать мой контактный адрес». Если же ваш контактный адрес отличается от адреса, который привязан к данной карте, то нажимаем «Использовать новый адрес» и вводим новый адрес. Затем нажимаете «Продолжить». Вас перекинет на следующее поле подтверждения личности, при этом в вашем кошельке спишется 67 рублей, то есть спишется 1 доллар по текущему курсу. Затем необходимо будет подтвердить вашу личность. Удаляем префикс вашего номера телефона, так как он выбран здесь уже. и Нажимаем «Позвонить мне сейчас». Затем на ваш номер телефона будет выполнен входящий звонок, где необходимо будет принять его, прослушать первую фразу, а затем ввести на экране телефона 5547, то есть открыть клавиатуру и ввести данный пин-код. Если с первого раза звонок не удался, необходимо нажать «Повтор», и вам будет выполнен повторный звонок. Снова вводите номер телефона и нажимаете «Позвонить». Но так как мы уже совершали попытку ввода данного пин-кода и по какой-то причине он здесь не активировался, у нас автоматически проскакивается «Выполнен звонок» и подтверждение личности у нас выполнено успешно. Затем нажимаем кнопку «Продолжить». Затем выбираете план технической поддержки, выбираем «Бесплатно», нажимаем «Продолжить». Затем откроется страничка, где будет написано «Добро пожаловать в Amazon, что наш аккаунт сейчас активируется, это займет всего несколько минут. По завершении активации мы получим письмо на нашу электронную почту. Если вы получили письмо, где написано «Your AWS Account is ready», то есть ваш аккаунт AWS готов, можете открыть это письмо. Здесь будет написано, что у вас есть доступ к данному аккаунту в течение 12 месяцев, вы можете пользоваться всеми сервисами на аккаунте Amazon Web Service абсолютно бесплатно. Затем возвращаемся на последнюю страничку и нажимаем «Вход в консоль». Здесь уже вводите свой почтовый ящик, который указывали при регистрации, ставим галочку «Я существующий пользователь», вводите еще раз свой пароль и нажимаете «Войти в систему через безопасный сервер». После чего откроются все сервисы, которые предоставляются на данном аккаунте. Абсолютно бесплатно можете ими пользоваться. Но нас интересует только один аккаунт. Аккаунт, который позволяет регистрировать бесплатно VPS сервера. Кстати, не забудьте удалить виртуальную карту из вашего Яндекс-кошелька, Ту, которую мы создавали для того, чтобы привязать ее к нашему аккаунту. Удаляйте данную карту, чтобы через год у вас не списалась абонентская оплата за пользование данным сервисом. Нас интересует из всех предложенных сервисов только ek 2 Также она находится в разделе «Сервисы», в разделе «Компьют» и вот ЕК2, либо «All Service» и вот также ek 2 Перейдем туда. У нас откроется ek 2 Manager консоль, то есть консоль управления данным сервисом. Здесь необходимо будет перейти в раздел «Instances», то есть раздел «Установок». Данный сервис работает только на английском языке. Пока еще на данный момент русификации данного сервиса не произведено. Затем нажимаем Launch Instance, либо эту, либо вот эту вот кнопку. Здесь выбираем вкладку Quick Start, то есть которая находится в самом верху и открывается первой. Заметьте, здесь вы можете установить абсолютно любую операционную систему Linux, Linux windows то есть абсолютно любую систему которая здесь есть предложены причем заметьте те которые предлагаются абсолютно бесплатно у них есть надпись free there enable то есть бесплатно можно ее использовать здесь есть старые версии windows но нас будет интересовать только версии windows здесь есть как последние версии допустим здесь вот на базе windows 8 сделана данная система microsoft windows есть также старые бесплатные версии windows которые тоже можно установить вы можете сами испытать и попробовать все эти сервисы, мы же будем устанавливать ради примера самую последнюю. Есть те, которые установлены на системе Windows XP, Windows 7. Но сейчас мы будем устанавливать самую последнюю версию Windows, Windows 8, работать будет точно так же, как обычная восьмерка. Нажимаем Select, то есть выбор, у нас уже отмечен нужный тарифный план Free, да, то есть бесплатный. Затем нажимаем Review and Launch, затем необходимо будет нажать Launch. Сейчас нам необходимо будет создать ключ, который мы будем использовать для входа в нашу панель управления. Нажимаем «Create a new key». Здесь вводите абсолютно любое имя, несколько символов, и нажимаете «Download key pair». И сохраняете его где-то на рабочем компьютере. Вот так он будет выглядеть с расширением PEM. Пока его не трогаем, нажимаем «Launch instances». Затем будет написано, что наша установка была успешно завершена. Прокручиваем в самый низ и нажимаем View Instances. Нас обратно перекидывает в нашу панель управления и находимся мы все так же в Вкладки Instances, то есть установочной. Сейчас, видите, идет только установка нашей операционной системы. Pending означает, что необходимо будет подождать, пока произойдет установка и активация. Только после того, как у нас произойдет установка, видите, установка происходит достаточно быстро, но сейчас мы будем заходить в нашу систему. Для того, чтобы зайти в нашу панель управления, необходимо нажать на нее, то есть ее выделить, поставить галочку «Нажать Connect». Connect к нашему VPS-сервису осуществляется через специальный файл, который мы скачаем к себе на рабочий стол. Но для начала нам необходимо будет задать пароль. Для того, чтобы задать пароль, нажимаем Get Password. Затем необходимо будет закачать вот этот вот K-Name файл, который мы создавали при установке нашей системы. Для этого нажимаем Обзор, ищем, куда мы сохранили первоначальный файл, выбираем его, нажимаем Открыть. Нажимаем Descript пароль. И у нас появляется пароль доступа к данному файлу, то есть тому, который мы сейчас только будем скачивать. Можем сразу же сохранить данный пароль в текстовом документе на рабочем столе. Назовем его ключ. Обязательно сохраняйте. Затем скачиваем на наш рабочий стол файл, который у нас получился в результате. Нажимаем «Сохранить файл». Нажимаем «Ок». После чего переходим на рабочий стол, либо в ту папку, куда вы сохранили э, наш ярлык для подключения к нашей удаленной рабочей системе. Берем, копируем наш ключ и двойным кликом мыши открываем наш ярлык. Нажимаем «Подключить». Затем у нас появляется введение учетной записи. Администратор, все верно. Вводим наш пароль, который мы взяли из нашего текстового документа. Нажимаем «Ок». Затем компьютер предупреждает, что мы подключаемся к данному сервису впервые. Можем поставить галочку «Больше не выводить данный запрос». Нажимаем «Да». Происходит настройка удаленного сеанса. И в полный экран у нас откроется панель управления, то есть здесь визуальное управление, здесь нет никаких систем биллинговых и тому подобных. Просто сейчас для того, чтобы войти в наш удаленный рабочий компьютер, кликаете по файлу, который вы создавали, вводите пароль, который вы сохранили, и вот сейчас у нас загружается операционная система. Видим, что операционная система называется Windows Server 2012 R2, Ну, по сути дела это восьмерка. Просто на ней идет установленное программное обеспечение для управления сервером. Нам же необходимо просто использовать данный удаленный рабочий стол как удаленный компьютер. То есть мы можем здесь точно так же установить все программы, которые нам нужны для того, чтобы они работали где-то удаленно. То есть данный компьютер не выключается, хотя вы его можете перезагрузить. Да, то есть сделать рестарт компьютера. Можете его выключить. Затем необходимо будет только его включить из панели управления которой мы производили регистрацию данного сервиса. Так как этот сервер бесплатный, он не отличается высокой скоростью работы, тем более управление данным сервером осуществляется через интернет. Сейчас давайте первоначально настроим данный сервер, для того чтобы мы могли им свободно пользоваться. Дело в том, что изначально здесь установлена только одна программа, которая называется Internet Explorer. Чтобы нам ее открыть, необходимо просто нажать на значок «Окон» внизу в левом меню, нажимаем Internet Explorer. Он настроен таким образом, что на каждую новую ссылку он э, изначально выдает ошибку, то есть выдает запрос на подключение. Сейчас давайте посмотрим, э, как устранить этот момент. Наша задача сейчас на данный компьютер установить хотя бы Google Chrome для того, чтобы мы могли использовать его в дальнейшей нашей работе, потому что через Internet Explorer работать невозможно вообще. Он на каждую новую ссылку выдает предупреждение и приходится эту ссылочку добавлять. Для того, чтобы ускорить процесс работы, изначально Вернитесь в свой компьютер, в свой браузер. В поисковой строке просто введите «Скачать Google Chrome». Переходим на страничку Google Chrome. Копируем ссылку на данную страничку, чтобы нам в браузере Explorer не искать данную страничку. Сразу ее вводим в поисковую строку и нажимаем Enter. Нам сейчас браузер будет выдавать всяческие ошибки. Нажимаем ОК. И при каждой новой ссылке, которую он будет видеть, он будет выдавать вот такую ошибку. Это просто нужно будет пережить сейчас, пока мы не установим Google Chrome. Нажимаем Add, то есть добавить. Видите, он ругается на ссылку google.ru. Нажимаем ее Add, то есть добавляем ее и закрываем. Все, сейчас он выдает следующую. Он на этой страничке нашел еще какую-то ссылку. Нажимаем Add. add. Итак, мы добавляем все ссылки, которые, на которые ругается наш браузер. Даже если эти ссылки находятся на одном и том же домене, просто под разными поддоменами. Нужно просто добавить это для того, чтобы скачать наш браузер. Как только защитник интернет-эксплорера успокоится, нажимаем «Скачать Google Chrome». Опять же, он сейчас выдаст ошибку, скорее всего. Вот. И нажимаем «Принять условия и установить». Да, соглашаемся с ошибками со всеми, нажимаем «Close». Если по какой-то причине Google Chrome еще не скачался, то повторяем данную процедуру, возвращаемся, устанавливаем все галочки, нажимаем Save. Видите, только сейчас он у нас приступил к скачиванию. Смотрим View Downloads, видим, что у нас приложение скачалось. Нажимаем Run, либо эту же самую страничку с файлом скаченным мы можем найти, просто нажав на значок проводника внизу. И здесь просто перейти во вкладку Downloads. То есть скачанные файлы. Видим наш файл Google Chrome скачен сюда. То есть все, сейчас закрываем злополучный интернет Explorer и пользуемся только Google Chrome. Для того, чтобы открывать какие-то странички в интернете, можно будет использовать этот браузер. Он никаких ошибок здесь не выдает при работе. Для того, чтобы скачивать и закачивать сюда файлы, я зачастую использую просто Яндекс Диск. Допустим, на своем рабочем компьютере закачиваете что-то на Яндекс Диск, Затем копируете ссылку на скачивание данного файла, переходите в нашу панель управления нашим виртуальным сервером и просто через Google Chrome скачиваете этот же файл, который закачали со своего компьютера. Потому что просто передать файлы своего компьютера на этот компьютер просто так перетаскиванием невозможно. Нужно использовать какое-то облачное хранилище, на которое вы сначала закачиваете, берете ссылку, заходите на свой удаленный компьютер и здесь уже скачиваете. Напоминаю, что это полнофункциональный рабочий компьютер, который находится не у вас в вашем компьютере, он находится на удаленном сервере, который находится где-то в Америке. То есть сейчас сервера Amazon.com находятся в Америке. И по сути дела это компьютер, который у вас находится на серверах компании Amazon, только в Америке. Сейчас мы находимся в России и подключаемся к этому компьютеру через данное приложение, через программу, которая в визуальном режиме дает вам работать с этим компьютером точно так же, как и на обычном своем компьютере. Также, чтобы не мешало работать, можно убрать вот эту синюю вставку. Просто нажимаем «Закрепить панель подключения» и при работе с компьютером она у нас просто будет подвигаться вверх. Для того, чтобы вернуться в нее, просто подвигайте мышку вверх, и она у нас появляется. Если мы сейчас закроем окно, то у нас э, наш сеанс будет прерван. Нажимаем ОК и снова возвращаемся в свой рабочий компьютер. При этом сам компьютер не выключился, то есть он находится в рабочем состоянии. И программы, которые запущены на этом компьютере, тоже находятся в рабочем состоянии. Они никуда не делись и ничего с ними не произошло. Иногда при подключении может выдавать ошибку. Это периодически бывает из-за неполадок с интернетом. Видим, что у нас также открыт Google Chrome. Можем запустить здесь любую программу. Единственная проблема данного сервера, что он изначально идет на английском языке. Для того, чтобы работать с ним на русском, вы в принципе можете использовать русскую раскладку, то есть печатать на русском языке здесь можно, но сами программы у нас и сами окна открываются, и все работает только на английском языке. Для того, чтобы нам русифицировать данный сервер, переходим во вкладку выбора языка находится внизу выбираем language performance здесь необходимо будет добавить язык то есть нажимаем add language у меня уже русский язык добавлен Но я вам покажу еще раз как это делается ищем буковку r здесь выбираем русский и нажимаем add затем у нас он появляется во вкладке языки здесь открываем option вот сюда вот кликаем два раза, у нас э, появляется Download and э, Install Language Pack, то есть скачать и установить языковой пакет. Скорость интернета на данном сервере достаточно быстрая, пакет скачивается быстро, идет установка. Но пока идет установка, мы можем перейти в наш рабочий компьютер и посмотреть, какие показатели у данной операционной системы через проводник открываем this PC. у нас жесткий диск идет на 30 гигабайт 29.6 8 гигабайт у нас свободно вы можете их использовать нажимаем пропоритесь посмотрим какие у нас показатели нашей операционной системы у нас установлен 1 гиг оперативной памяти 64 битная система система у нас активирована идет лицензионная можно сказать Процессор Intel Xion двухъядерный по 2,5 ГГц. В принципе, этих параметров достаточно для работы каких-то простых программ, несложных. Затем после удачной установки у нас появится надпись Installation Complete. Нажимаем Close. Затем нам необходимо перезагрузить наш сервер. Наводим курсор на значок меню, правой клавишей мыши по нему кликаем, нажимаем Shoot Down OSIGN Out и нажимаем Restart то есть перезапустить компьютер. Выбираем причину перезапуска нашей панели и э, нажимаем Operation System Recovery Planning. Операционная система в запланированном режиме перезапускается. После того, как у нас закроется окно, нам необходимо будет заново зайти в нашу систему. Нажимаем подключение. Вводите пароль из нашего сохраненного файла ключ. Единственное, после перезагрузки нужно будет немножечко подождать, пока снова запустится наш компьютер. И мы видим, если сейчас откроем любую вкладку, то у нас уже русский язык установлен. То есть полностью наша система работает на русском языке. Если же этого не произошло по какой-либо причине, снова переходим во вкладку «Настройки языка», «Language Preference», нажимаем «Параметры» и смотрим, по какой причине данный язык выключен. То здесь может быть стоять кнопочка выключить нужно будет включить русский язык и после этого опять же перезагрузить компьютер чтобы он запустился на русском языке у нас же сейчас все автоматически подключилось и все работает на русском языке данный виртуальный сервер можно использовать абсолютно для любых целей устанавливать на нем какие-то программы мы очень часто будем использовать удаленный рабочий сервер для программ, которые требуют длительного времени работы чтобы не загружать свой домашний компьютер можно их установить сюда и они круглые сутки будут работать можно его использовать для накрутки для email-рассылки, но для email-рассылки в не очень больших объемах поскольку очень часто из-за email-рассылки данный сервер очень быстро блокируется система безопасна самого сервиса amazon.com Сейчас давайте вернемся в нашу панель управления, которая находится на нашем компьютере. Здесь всегда в разделе Instances будет находиться наша созданная операционная система, наш VDS-сервер. Второй VDS-сервер вы сюда не сможете установить. Для того, чтобы установить второй VDS-сервер, необходимо будет остановить сначала этот. С Всего не получится отсюда удалить, а установить работу мы можем. Для этого выделяем его, нажимаем Action, Выбираем Instance State и нажимаем Terminate, то есть мы его терминируем, то есть замораживая данный аккаунт, если нам необходимо, допустим, установить другой. Для того, чтобы обновить операционную систему, либо перезагрузить, можно здесь же нажать Stop, Reboot, то есть остановить его, перезагрузить. Также здесь можно запросить новый пароль, Get Windows Password. Да, то есть просто снова загружаете ваш ключ, который э, имеет имя 12345, в данном случае мы его создавали под таким именем, и получаете новый пароль для того, чтобы заходить и подключаться к данной системе, если, если вы забыли, либо не сохранили первоначальный пароль. Чтобы не потерять ссылку на данную страничку, лучше ее скопировать и также сохранить где-то в текстовом документе. Если же вы этого не сделали, можете перейти опять же в вашу панель AWS, нажать «Сервисы». Видите, что у вас в истории сохраняются последние сервисы, с которыми вы работали. Вы выбираете ее. Можете выбрать либо здесь, либо использовать вкладку «Все сервисы» и выбрать «ЕК2», либо использовать вкладку «Компьют» и опять же выбрать «ЕК2». И вас перебросит обратно в нашу вкладку для работы с нашими удаленными ВПС-серверами. Здесь выбираете «Инстансенс» и попадаете на вкладку, где отображаются все установленные ВПС-сервера. Ну а на этом, пожалуй, все. С вами был главный партизан из проекта «Партизанский маркетинг».